Золотистый стафилококк нужно убирать тоже из нашего организма. Потому что если золотистого стафилокока много, то будут проблемы с суставами. Форма образования крови не будет происходить. В крови это видно, как увеличенный протромбиновый в том числе увеличение тромбоцитов. Когда есть протрамбиновый индекс высокий, а также есть аллергические реакции, то давайте себе и такому ребенку, или там для эффекта омоложения, принимайте ГИМАЛИКС. Сделайте все-таки один раз в год вот эту нашу программу ГИМАЛИКС-систем. Как она делается? Первый день на ночь 6 таблеток. Если у вас проблемы с суставами и есть золотистый сокровод, будет ощущение, как будто кости гудят. Кто-то принимал ГИМАЛИКС? Скажите, было ощущение, как будто кости гудят? Ломала, что... Конечно, ночью просыпайся, аж выкручивает всего так болит. Когда будет выкручивание и будет ощущение, будто болит, стучите вот так вот руками. По этим бедрам, по этим костям, и также выкручивайте, если оно там выкручивается. А после того, когда-то выкручивается, перестает болеть, и потом гатальжей и уже ничего говорит. Вообще очень рекомендую гимолиться в программу пройти. Первый день шеста влеток, а потом последующие семь дней по две Well